Я готов отвечать на вопрос? Ну, если девушка, например, детей ненавидит, а у парня, например, проснулся батеринский стиль. Отцовский, я думаю, да? Переливание крови серище. Это слишком кочинский способ, по-моему. Переливание крови. В икея, в да, можно съесть мозг, просто не париться. Давайте так. Ну, на самом это деле, более это более индивидуально. Можно. Тот, кто не хочет ребенка, может убедить того, кто хочет, что это лучше не надо. Не нужно надо... Ты слишком какой-то варвар. Прекрати. Хорошо. Я думаю, достаточно будет просто подождать. И не тот, кто хотел ребенка, переходит. Да. Окситоцин и вазопрессин, вот. это получается один материнский, а другой отцовский? Или... Окситоцин — это материнский, да. вазопрессин — отцовский. А, есть... Нет, они выделяются и у тех, и у других, вот. но отвечают... А, э... Чем они отличаются, вот, если, допустим, у мужчины выделяется больше, например, окситоцина? Да, например, чем? Э, ну, в принципе, функциональные э, функциональную особенности окситоцина... Ну, Практически да, на самом деле. Просто э, помимо этого всего, окситоцин и вазопрессин — это еще и гормоны. Вазопрессин — это э, антидиуретический гормон, который влияет на обмен воды в нашем организме. Э, вот, окситоцин на выработку, э, на функциональность молочных желез, например, э, на сокращение матки влияет. То есть он больше по женской части, но, в принципе, он похоже влияет и на мужчин. Вазопрессин, запрессин регулирует его его много если его много то он выводит если вам меньше да я говорил про финил и сомин. Насколько я знаю, нужен именно эндогены, то есть который вырабатывается у нас в нервной системе. Другие. То есть если просто рассасывать. Большая часть других веществ являются о которых ты сейчас говоришь. Такой, что является первопричиной вот именно выработки вы, вы вот этих нейромедиатров? Первопричиной чего? Первопричиной эмоций. Первопричина — это раздражитель, то что, мы, то, что происходит в окружающем мире. Дальше идет восприятие от нами, потом эмоции. Эти вещества все усваиваются через слизистую оболочку? Они находятся в, уже mm -hmm. в организме. То есть у них э, общий теоретический как бы, механизм усваивания, да? Они не усваиваются, они уже там. Ну, они уже в нас. Таблетки, они не нас, не нас, не нас не заполонили. Есть, допустим, можно замешать э, коктейли. Э, Почему мы до сих пор не бьем это... дофамин с бачками? Зачем нам нужны Нина, почему зафамины, шампульные транспортные. Дранпл... Ищет. Был эксперимент, и я когда сын закалку правильно? Можно себе купить спрей. Можно. Это будет дорого. Ну вообще, я не знаю, насколько это доступно. Ну какие А вот по рецепту. Мы к чему-то пришли, по-моему, сегодня. Да, давайте сокращать матку, даже если у нас ее нет. — Я не можно ли поменять контик-нировизиатор, который работает в организме? Например, что-то, которое нас вызывало страх, мы применяли в своей слабостью. — Извини, пожалуйста. — Поменяйте способ реакции. Допустим, что-то вызывало у нас тревогу, мы поменяли, нам это понравится. — Может такое случиться. Можно конкретнее? Может, пример какой-то? Я не совсем понимаю. По своего с помощью психологии. С точки зрения, вот, -то реакции, возможно, ну, свою... возможно, тут имеет место толерантность. То есть, например, если мы э, боимся пауков и очень часто видим пауков, мы перестаем их бояться. Это что-то около части нашей... да. вот, э, У меня такой вопрос. В каком случае одни и те же вещества, которые являются и гормонами, и нейромедиаторами, в каком случае они действуют как гормоны и как нейромедиаторы? Вот я знаю на примере, допустим, окситоцина, если его вести в организм, то он будет прежде всего воздействовать на мускулатуру матки. А эмоции там какие-то он ну, как, не, знаю, не будет вызывать. В каком случае, то есть вот эти вот гормоны, они в любом случае есть в организме. Если их недостаток или переизбыток, отправляются заболевания. Но как они там потом быстренько бегут в нервы и в синус, там, Тело... Они разносятся кровью. Есть, это могло быть так. А как это контролируется? Это нервная система им дает такой сигнал или другие гормоны? Дело в том, что нейромедиаторы, они не, не, не по требованию там появляются. В, в нейронах есть их определенное количество, и когда нужно, они да. собственно, вбрасываются в межсенометическую щель. То есть они пополняются периодически, а потом выбрасываются и имеют свой эффект. Здесь, например, если Асоплесина называются не сахарным диабетом. Очень серьезные болезни ну, приводят там, к держанию. Да, да, да. да. Диуреза. А как это, это влияет одновременно и на функции нейромедиатора? Или прежде всего он уходит в эти сеновцы, а в остальных функциях уже там недостаток не сказывается? Ну, для начала мы не часто с детьми контактируем так, как э, отцы и матери, да, то есть он, он больше влияет на самом деле на физиологическую вот эту вот часть, то есть ну, тот самый несохранный диабет и так далее. Например, адреналисты неродреналин антагонисты по физиологическому действию. Как насчет эмоции? Они похожи, адреналин более жесткий. Он э, нам говорит прям, прям беги, беги, беги, бей, бей, бей. А норадреналин выделяется часто в, ну, в повседневной жизни. То есть, например, э, есть эффект норадреналина, возбуждающий. То есть, например, мы лежим на кровати и не можем заснуть. Мы думаем о том, что завтра я буду читать лекцию. И из-за этого у нас выделяется норадреналин. Это по сути расценивается как стресс, но он возбуждает таким образом нервную систему, эмоции, можно сказать. Антагонисты по действию, он просто слабее, норадреналин адреналин слабее. Он успокаивает. Например, да, хорошо. Он действительно уменьшает частое сердцевения. Ну, я считал, что он влияет на сокращение сосудов. Не сокращение, а сужение расширение. То есть, как следствие того, что, что происходит с сердцем, да. Вот так вот бывает. Ну, это еще, по-моему, это хороший, э, хорошая причина немножко усомниться в том, что я сказал, и самим все прогуглить. По-моему, цель достигнута.